Это Форпост, здравствуйте. Сегодня мы разберем два обращения от наших подписчиков, которые на Телеграм-канале и в нашу почту писали свои, скажем так, претензии к дорожным работам на улице Горпищенко, на Фиоленте. Поможет мне в этом вопросе разобраться Никита Клышко, это активный участник движения, некоммерческого движения а «Городские реновации», который занимается мониторингом как раз-таки состояние дорог и их ремонтов. Правильно? Да, да. Никита, в двух словах, в принципе, какими вы пользуетесь методиками и почему, как вы используете, что вы используете, чтобы осуществить мониторинг и сделать свое заключение по ремонту дорог? Инструменты простые. Берем проект, берем нормативы, которые, к счастью, в открытом доступе есть, и соответственно, сравниваем, соответствует или не соответствует. Итак, вот я считаю первую значит, нашу Просьбу от читателя. Он пишет в телеграм-канале Форпост. Кстати, рекомендую подписаться на этот телеграм-канал. Живенький такой каналчик, Новости быстро все узнаете. Форпост пишет нам Global Energy. Не знаю, как вы мониторите новости нашего города, но вот вчера был тренд по ремонту дороги на Горпищенко. Странно, что такое пропускаете. Мы не пропускаем, как видите. Никита. Что это за тренд? Что это за образцовый ремонт на улице Горпищенко вкратце? Ну, образцовый, его можно разве что в негативном качестве, наверное, назвать, потому что ну, мы к этому еще дойдем. Сейчас вот состояние такое, что все тротуары разрушены, там где-то частично засыпаны щебенкой, но при этом эта среда вот в текущем состоянии, в моменте она просто недоступна для многих групп населения то есть вот я так. понял, а объективно это вот как-то что-то нарушает, это, это э... просто идет ремонт, вот с этим связано неудобство. Это есть же... какие-то нормативы, которые предписывают порядок проведения ремонта. Ну, порядок проведения ремонта определяется проектом организации строительства. Ну, то есть я имею в виду то, что там сейчас все разрушено, это пока что не нарушение. Ну Смотрите, есть да? норматив, который регламентирует доступность городской среды. Я, к сожалению, вот еще не дошел, э, не дошли руки у меня разобраться, как это регламентируется на время проведения работ, но я догадываюсь, что Наверняка прописано, что должна обеспечиваться, например, за счет того, что мы сначала один тротуар делаем, потом другой. А Или... там сейчас все подряд а да? там пошли? просто с двух сторон. Вот, я а, -а, -а. а как, как жители, как, где, где они ходят там? Ну, ходят как-то. Перелетают? Ну, да, видимо. То есть, ну, жалоб я слышал очень, очень много. много. Да, и там рядом тоже на проспекте Победы, по-моему, тоже ремонт. Или на коле там ремонт тоже... Остановку э, Разобрали. Сняли. разобрали а? Да, и посадка в транспорт очень сложная. Вроде как, не Ну, пока была. что скажем так. Давайте так. Будем считать, что это технические неудобства, связанные просто с тем, что работает строительная техника. И, по всей видимости, вот, не всегда идеальных решений. Я пока защищаю, кстати, ну, заметьте, да. исполнителя. Ну, в общем -то. То есть, Но хотя людям неудобство. Что насчет самой сути? Это капитальный ремонт. Да, это капитальный ремонт. Какие ваши выводы? Я знаю, что вы целое исследование провели. Мы да. вот подготовили даже вашу презентацию этого исследования. Давайте по порядку, четко и внятно. Ну, начать можно с того, что не совсем понятно, какая цель у этого капитального ремонта. То есть... ну, капитальный ремонт? Ради капитального ремонта. Да, то есть пока это выглядит так, потому что э, увеличение... что, вы имеете... что вы имеете в виду, непонятно какая цель? Э, я имею в виду, что у нас очень странные параметры дороги получаются, при том, что количество полос не увеличивается, и... То есть это можно, давайте так, я так понял, что это можно было тратить меньше средств, просто сделать текущий ремонт и все, и ограничиться этим Нет, текущим, наверное, нельзя было ограничиться, но, но при этом на капитальном можно было сэкономить, по идее Вот так? Да а Вы имеете в виду, что капитальный ремонт улицы Горпищенко, он не приводит к каким-либо структурным изменениям? Да, это... Хорошо, я понял а я, это, то есть можно это, было сэкономить таким образом деньги? Ну, в теории, да. То есть я не могу тут утверждать на процентов но вот из это того, что точка, вижу, это, да, да, то это, зрение, это моя точка зрения, что можно было, если уж не увеличивается количество полос, то зачем их делать по 5 метров? То есть, вот если следующий слайд покажет можно будет. Можно увидеть, показать следующий слайд. А, это вот поперечный профиль улицы вот, из проекта. То есть тут мы видим а, ширину проезжей части 10,5 метров. Очень нестандартная, необычная. А почему необычная? Ну, потому что у нас обычно ширина проезжей части закладывается пропорционально размерам полос. То есть, там, ну, они могут быть разных, конечно, размеров, но, грубо говоря, в сумме должно получиться чет... целое количество полос. То есть либо 14, Н либо 16, не, либо нет, нет, 10. нечетное, целое целое. То есть, чтобы не, не было половинчатой какой-то полосы. Тут у нас, во-первых, вот обозначены полосы движения. Вот 8 делить на 2 метра по 4 метра. Это уже как бы не соответствует нормативу. По нормативу ширина 4 метра. Да, ширина 4 метра. То есть по нормативу... По две полосы будут на каждой стороне участка? Нет, по одной. По одной. Это... И каждая из полос 4 метра шириной? Да. И при этом это уже не соответствует нормативу. То есть по нормативу 3,75 максимум ширина полосы. Но... Но это ж не нарушает прям совсем целое. Ну как? Это не соответствует... А что в этом плохого? Вот давайте... Э, смотрите, если у нас слишком широкие полосы, то э, водителям становится более комфортно ехать быстрее. И это, собственно, провоцирует часто превышение скорости. — А обгон при такой ширине могу В том числе совершить? обгон может быть совершен там, где он не подразумевался. Например, может быть начерчена сплошная, но если ширины достаточно, то… — То есть давайте так, человек неопытный может переоценить возможности, габариты и случайно Я обогнать. бы не сказал, что неопытный, скорее слишком опытный. — Чересчур опытный? — Да. да. — Может рискнуть попробовать да, обойти. Да. — Но тут это не все. На этом чертеже также еще видно вот предохранительные или еще их называют краевые полосы по да. бокам от двух полос. Они по целых э, метр, метр двадцать да. пять. По категории этой улицы такие краевые полосы вообще не нужны. Это первое. А для чего они существуют? Какую функцию они должны были выполнять? Вот, я же поэтому говорю, что очень странный проект. С Может быть, тачкой... для велодорожек? Нет, велодорожки, они там запроектированы частично. Но... Ладно, пока ставим в стороне. Итак, получается, есть предохранительная полоса, которая да. не нужна. По нормативам. Да, по нормативам не Она съедает полезную часть? Про... Она не съедает, она наоборот добавляет как раз вот ту буферную зону, которая сверх ширины полосы позволяет либо запарковаться там, где не подразумевалось это, например, может... Так знак... может быть это сделано для того, чтобы как-то хитренько быть. припарковали машины? Может быть, но э, по проекту, опять же, вся э, парковка, которая вдоль улицы, она заложена в карманах. И, То есть, давайте так, по проекту парковки здесь не должно быть? Непонятно. Я этот вопрос сейчас вот направил в дирекцию угу. по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. А, о том планируется ли размещение парковки именно в, в габаритах проезжей части? Потому что по проекту там заложены карманы именно под парковку. А и... карманы, кстати, есть? Есть сделаны, карманы, созданы? местами, да. Но... Они их создавали новые карманы, это... или это пользуясь старыми какими-то? Ну, да? там есть и ремонт старых, и новые тоже созданы. Ну, давайте объективно, в городе куча машин, людям негде, негде ставить. Может быть, это как бы такое логичное решение? Вот это старый вид дороги. Да. Сама по себе дорожная плавно требовала ремонта. Ну, в общем-то, да. Там ямы, неровности уже выбьены. Ну, То это, есть да. насчет ремонта здесь никто не сомневается. Само по себе. Нет. И вот получается вот о чем мы говорили. Что вот мы видим машины припаркованные и по одной полосе, по этой части. Да. Ну, это, и... в принципе, не нарушение. Вот. Это не нарушение, но вот... Это жизненно необходимо. Дальше, сейчас. если мы посмотрим. След... Следующий сайт. Так. Вот тут уже видно, что даже легковые машины уже довольно близко к разделительной полосе. Ну, риски создавала. Вы ну, об этом... Для легковых, в принципе, нет, но вот дальше будут фотографии, но, как... А автобусам приходилось Автобусы, выходить на свечную? Да, фактически они иногда пересекали сплошную там. Так, хорошо, следующий, следующий слайд. слайд. Ну и, и дальше. И дальше можно так. Вот. Стоп, э здесь? Да, вот видно уже, что автобус стоит фактически вот на линии хорошо. разметки. Ну, теперь получается что? Что, в принципе, ничего принципиально не поменялось в ширине дороги? Да. Да? Поменялась условно, на 4 метра стала шире полоса в одну и в другую сторону. Основная. Она не стала шире. Смотрите. Получается, то же самое будет. Да, Получается, то же самое. Непонятно, зачем вот это. Как вы назвали это? Она не появилась, в том-то и дело. Смотрите, у нас тут фактическая ширина 10,5 метров. После ремонта то же самое будет. То есть там просто на чертеже так хитро обозначено, что это не полоса для парковки, а как бы краевая. На краевой, по краевой можно ездить? Э на самом деле нет. Обычно она отделяется разметкой. Это как бы как как обочина. как обочина. Но опять же, на такой категории улиц это не нужно. То есть. То есть можно было так же и оставить, как было. Оно, оно так и останется. Смотрите, оно такая По факту будет то же самое. Да, будет то же самое. То есть... Но назовут это капитальным ремонтом. Нет, не, не проблема не в названии. Проблема в том, что у нас по чертежу 4 метра. Э, для э, больших автобусов, троллейбусов, нам нужно 3,5 хотя бы, чтобы они комфортно могли перебираться. Они а, дают 4. 4, но при этом остается 1,25. Машина туда становится, и она не, не 1,25. А при этом, вы, все равно в обочине будут парковаться да. машины, и, и она будет это будет отнимать, те же самых 3 метра. Да, те же, вот об этом я и говорю. То есть, собственно говоря, просто мы по-другому назовем то же самое, что и да, было. да. Да. но э, по параметрам капитальный ремонт как бы это не исключает что мы ничего не меняем конструктивного не исключает но вот наличие кривых полос это уже такой вопрос э, спорный в принципе, то, что они вот в проекте написано, «краевая полоса», уже уже странно. Но это не нарушение. Ну, это просто странно. Смотрите, проект, да? точно сказать нарушением это является или нет, я не могу, к сожалению. Я обычно обращаюсь в прокуратуру, чтобы они как бы дали оценку уже юридически. А вы уже что-то писали куда-нибудь на этот счет? На Насчет этот счет в анализа прокурату работы в прокуратуру пока нет. Вот обратился в дирекцию, которая занимается заказчиком. Запросили да. материалы. Скажите, по тех вот эти вот боковые полосы были обычные? А по тех заданию э, краевых... Ну вот, я имею в виду, что была госзакупка, к ней тех задания. Это предполагалось тех заданием или это решение подрячивается? Ну, смотрите, там э, закупка, я не помню, была это двухстадийная э, закупка или э, одностадийная, скажем так. Но я не, я не помню, честно а говоря. Ав... Я помню только, что вот это вот 4 метра, которая не по нормативу, в пояснительной записке проекта написано, что это по согласованию с заказчиком. Заказчик. То есть можно сказать, что по техническому заданию. Давайте так, я вообще, потому что вы вели речью, но тем не ну, менее. Да. Вот мы все три слайда просмотрели. Мы понимаем так, что сейчас на этих фотографиях мы видим старая Агропищенко да. и, собственно говоря, после капитального ремонта принципиально в схеме движения, в организации движения ничего не поменяется. Ну да. Никаких новационных вещей мы не увидим. Будет просто новый асфальт, новые бордюры и какие-то новые полосы боковые появятся, которые суммарно ничего. Предварительно мы еще как бы считаем, что ничего не изменится. Скорее всего будут использоваться под парковку. Жизнь водителя улучшится. Что насчет пешеходов? Для пешеходов тротуары и вот эти вот. Тротуары, кстати, местами сузили для того, чтобы как раз сделать карманы для парковки. <связан> То, есть, То есть местами прямо еще... очень прия... Замет... неприятно, да? скажем так Но в целом, скорее всего, понаставят заборов, как обычно, от пешеходов. Ограждающих Да Но... Повороты какие-то поменялись, знаки новые будут, э... светофоры, может быть, где-то какие-то ну, нюансы Насколько я понял, новых светофоров нет То есть пешеходные переходы не убрали никакие, слава богу Повороты не исчезнут, никуда, съезда, выезда. Это вопрос то есть, в принципе, если у нас по одной полосе, то, по идее, не должны ищет. То есть, по нормативу, если у нас одна полоса движения, то можно поворачивать налево. По качеству есть какие-то вопросы о организации труда? Да, в общем-то, нет. То есть, сам у вас проект по вашей шкале от 1 до 5 на какой оценку заслуживает? Ну, проект на троечку. — На троечку. — Сам проект на троечку. — Вы считаете именно сам проект? — Да. — По качеству работы есть ну, на рекламе? — По качеству работы еще сложно сказать. То есть я там был… — То, что сколько. вот просматривается хотя бы сейчас? — Ну, по организации, вот я же говорю, что не очень хорошо то, что недоступно на, на момент проведения работ. — Скорее, такие технические моменты ну, есть? Вот как технические. Вот представьте, там есть человек, там бабушка, которая плохо ходит, или инвалид даже на инвалидной коляске. Вот он там и так, наверное, редко выходит на улицу из-за проблем со здоровьем. Mm. А тут он вообще просто невозможно. Есть, он про... просто запер. — Сама э, работа, которая осуществляется, создает проблемы для да. жителей. Ну, и ну, достаточно серьезные. — Временные какие-то надо делать всегда. — Само по себе можно ли назвать э, вот это каким-нибудь достижением? Ремонт на Грепищенко, капитальный ремонт. Это будет достижение? достижением? Достижением. Ну, Кроме точки... как обновить, обновить хорошо полотно. С точки зрения там... того, что появится очередной прецедент по велодорожкам, фактически запроектированным, неплохо. Это, в принципе, можно считать некоторым достижением. Да, качество этих велодорожек, оно не очень, из-за того, что они отрывками там, и по разным сторонам улицы. Разумная сеть. да. То, понятно. что она будет, это уже... Я считаю, достижение. А вот эти полумеры, они вообще что-то решают? Ну, кроме того, что иногда велосипедисты <говорят>, но ну, ну, хотя бы местами для нас Стоит ради этого, как с того не машину стоит. окружать? Конечно, стоит, потому что мы не сможем построить сразу разветвленную связанную сеть. Может, тогда и не надо начинать? Конечно же, нужно Если начинать. Если мы не можем построить разветвленную связанную сеть, может быть, пока и не тратить на это деньги. А когда тогда? Когда у нас хватит на это инженерных решений, хватит воли, денег. Ну, сейчас денег. Когда у принципе... нас в обществе, к примеру, будет достигнут консенсус, что мы уважаем равно как велосипедистов, никогда не будет пешеходов, достигнут. никогда. Это на чьей стороне должен быть власть тогда? Пешеход. Водитель, велосипедист. А смотрите, тут, тогда, тут тогда легко. Должна, тогда власть должна четко определиться, я на чьей стороне, и я вот на не, стороне не большинства. Не совсем так. Власть на стороне жителей города. Да, и вот, кстати, как раз решение, которое можно попытаться применить, это организовать выделенную полосу, которая в сторону центра. То есть как известно, на Горпичинку. Да. Час пик э, в сторону утром, он более выраженный, то есть чем. есть третье решение. Да, это третий... это отказаться от велодорожек да. в каких-либо и вот этих полос, да? да. Сделать выделенку в центр для общественной полосы и двухстороннее да. движение. Да. Вот так. То есть это вот второе предложение, то есть, которое я направил в mm -hmm. дирекцию. Но выглядит пока здраво. Да, то есть, как я говорил, у нас, если мы ничего не поменяем, у нас провозная способность не поменяется. Но а так у нас почему увеличится можно... провозная с способность. С утра, например, в город, а вечером из города реверс реверсивно. Реверсивно. Вот такая полоса очень нужна там, где у нас от матроса-кошки до вокзалов. Там действительно так, решение. А, Кстати, между прочим, там об этом много говорят, никто говорят, не решается. Что мешает? Э, ну, мешает, я думаю, отсутствие опыта и некоторые проблемы с безопасностью. То есть, действительно, там нужно каким-то образом минимизировать вот эту опасность реверсивного движения. Одно из решений может быть, например, снижение скорости до там, 40 км в час ограничений. То есть, в принципе, это не такое уж плохое решение. Многие могут сказать: ой, и там и так пробки. А вы еще снизите скорость, вообще все будет плохо. Но на самом деле в пробке-то у вас скорость сколько? Ну, 10%. Я понял. На 20. Лучше медленно ехать, чем лучше, хорошо. Стоять, лучше да? без пробок ехать медленнее, чем. Разумно. Скажите, а вот на эти ваши предложения как-то реагируют? Что -то, что -то -то ну, пишет? конечно, обязаны дать ответ. Вот ну, отвечают. а как скажут, да, сейчас мы все под козырек побежали делать. Вот нет, эта идея, ну так... кстати, мне кажется, более легко воплотимая. Да. И, и она скорее найдет больше консенсус. Вот, чем, скажем, вот, сложности с этими обрезанными краями. Ну вот честно, да, как бы мне не хотелось... Потому что самые страдающие, сделать. чаще всего, самые страдающие, это пассажиры общественного транспорта, да. которые иногда стоят... Они же вообще не маневренная mm -hmm. машина, это раз. Во-вторых, до сих пор во многих частных, во всяком случае, извозчиков кондиционеров нет. Вот сейчас пожили, постой, попробуй. Те самые пожилые люди. Зимой, собственно, обратная ситуация. Да. И поэтому попасть... И один из способов уменьшить да. машины в городе, да. количество личных Именно машин так. это сделать более комфортным и быстрым общественный транспорт, да. когда автомобилисты с удовольствием пересаживаются на комфортабельные средства общественного транспорта. Да. Вот это, мне кажется, даже более. Это моя точка зрения. Я не и тоже я, против. Я у поддерживаю. У меня, у меня есть велосипед, но я не считаю, и... что я потерплю. Я как-нибудь там проеду. — Да, я вот хотел сказать, что как, как бы я не хотел сделать велодорожки везде, тут действительно, мне кажется, эффективнее было бы так вот. — А сделать. почему сразу не заложили в проекте, в госзаказе? Ну э -э... вот не продумали этот момент-то. — Поэтому… — Смотрите, 6 лет я слышу о том, что давайте делать выделенные полосы. Вот вы запланировали капитальный ремонт. Есть возможность это сделать, потому что капитальный ремонт предполагает, что вы сможете внести уже какие-то серьезные, там, идейные ну, да, вещи. Да. Там говорят о реверсивных полосах в некоторых местах, во всяком случае, тоже очень давно. Вообще вот у нас как будто бы застыло. Мы просто перекладываем асфальт, как правило, в лучшем случае меняя направление движений, да. но суммарно есть состояние проблемы. на дороге не улучшается. Да, дорога хорошая, бордюры симпатичная. вроде бы все там, деревья посадили, покрасили. Но автомобилистам, не пассажирам от этого не легче. То есть мы тратим деньги да. на капитальные ремонты дорог не улучшая состояние тех людей, которые которыми пользуются. Да, повозами. качество проектов очень низкое, в цел... ну, вот, если в среднем взять по Севастополю. Они как типовые по большому Да, причину. Да, то есть, и это, в принципе, я бы сказал, наверное, вина заказчика скорее. Ну то есть, в принципе, даже если заказчик не, не очень хороший, он там типа вот такая дорога, там четыре полосы, без каких-то подробностей да, задания дает, то проектировщик хороший, если он захочет, он может там, предложить такое решение. — Но, например, в Севастополе я слышал несколько случаев, когда предлагалось проектировщикам хорошее решение, а при этом департамент транспорта говорит, нет, нам это ну, не надо. — Консервативность? — Да, какая-то некоторая, ну, можно сказать, консервативность, а, конечно. — То есть чиновники боятся Наверное, вот новшеств, боятся, да? да? — Наверное, боятся, да. Ну, это, это, в принципе, обычное дело, всегда боятся. — Но они могут тогда вообще на лошадей пересесть, чиновники? А да, вот консервативнее некуда будет? — ну, это уже как дауншифтинг какой-то получается. Ну, да. а что ж, вообще ничего не надо. Уйдем ну, в серемяжную старину. Ну, в целом. То есть проблема в проектах в отсутствии новых решений. Да, то есть заказчик, он как-то не, не пытается, то есть опять же… А с другой стороны, давайте так, заказчик, там, 35 тысяч специалист, может, он не творческий человек? Ну, я не говорю про конкретного специалиста. Заказчик это в Да, департамент. Не все 250 сотрудников департамента работали, а работал конкретный специалист и работал его начальник, который согласовывал работу конкретного специалиста. То есть мы в конечном итоге выйдем с вами на трех человек суммарно. С этим, в принципе, согласен. Но для каждого проекта мы найдем исполнителя, соглас... лицо согласующее конечно, и утверждающее. Конечно, конечно. У нас Но будет три человека. Известное дело, да, у каждой проблемы есть да. фамилия и должность. Но А чем, может быть, губернатору там пригласить их, поговорить? Да, Ребята, вот а у вас фантазия как-то? Я еще? как раз об этом Что говорю... у вас там с фантазией? Расскажите, о чем вы мечтаете? Об этом хотел сказать, что, в принципе, для того, чтобы такие проекты реализовывать, подобные, либо с выделенными полосами, либо с велодорожками хорошими, должна быть установка системная на самом высшем уровне, то есть на самом высшем уровне должна быть установка. Делаем там вот так вот, и тогда уже вот эти вот специалисты, они бы у них будет возможность. А так у них как бы никакой задачи нет. Они конечно же упрощают себе работу, работу и там то делают. я беру шаблонный госзаказ, ну, да, шаблонные да. тех условия с интернета. В целом. И чтобы не потом не мучиться, быстренько там набросал другое название улицы. Там длину поменял, может быть. А вот контракты, И... кстати, если скачать с с госзакупок, госзакупок, можно да, увидеть, что они очень похожи друг на друга. Ну, типовые. Собственно говоря, система госзакупок какая-то хромая утка у нас получается в этой связи. Ну. Вот это это, вот, это фото, как раз как выглядят тротуары, да. То есть, вот как человек. А вот сейчас, на Горпищенко, вот сейчас такая история, Ну, да, это уже это более старая фотография. Но все равно, вот я могу точно сказать, что моя бабушка вот этот бордюр бы не перешагнула. А Мой там нет. сейчас и с той стороны бордюр, и здесь поставили, и как да. их перейти? А помостки ну, вот какие-то ви... там что-то придумано для людей? Ну, вот, но я помню трубы, переклад... перекладывали. Помните трубы? Ну, это... Там такие мостики соорудили. Ну, труба, там. это же это ж как, ее же обычный человек даже здоровый не перешагнет. Но а здесь, вы говорите, тоже не каждый, то, тут... то сиганет. Да, да. Не каждый, но кто-то перешагнет. Вот это назвать разумным таким ответственным отношением к людям нельзя. Ответственным точно не. Для... Хорошо, это был Никита Клышко, городские реновации, поговорили сегодня о том, э оценили два проекта дорожных, которые сейчас у нас реализуются, не то чтобы там все плохо, есть замечания, можно было бы лучше сделать, мы пришли к выводу с Никитой, а, Значит, тем не менее будем наблюдать дальше, следить, и если найдем что-то ужасное, обязательно сообщимся с севастопольцам, или что-то прекрасное, возможно у нас будут какие-то замечательные открытия и свершения в области дорожного ремонта и строительства. Спасибо большое, что были с Форпост. Никита, спасибо тебе. Спасибо.